нажал да, да. Угу. вкусно Очень. знаете консерва оказался вкусный прям замечательно Не, ну что здесь интересно вот помидор отдельно огурец во рту отдельно вкус салат отдельно вкус и тунец тоже чувствуется Ау, и луч. вот этот а и лучок хрустит и все это вот как мы назвали, ненавязчивым майонезом. Который... Да, очень легкий соус. Да, соус вообще вот, не знаю, какой-то очень облегченный. Ну ладно, кушай, кушай, не буду отвлекать. <проскоп> Приятного Спасибо. аппетита. Спасибо, и вам всем приятно. Всем привет! Сегодня мы будем готовить очередное блюдо для диеты Дюкана и для просто для вашего удовольствия. Салат этот можно на чередовании, на всех последующих этапах. У меня тут спрашивают, наверное, ну, очень много новых подписчиков. Леша похудел на 53, по-моему, килограмма за половиной года. И сейчас он вес удерживает, желание у него есть еще скинуть 5 килограмм. В общем, мы продолжаем питаться правильно. О том, как мы питаемся, мы рассказываем, у нас есть видео, Леша считает калории, не нарушает там, не ест ничего такого там, большого количества углеводов, все в меру, все, все едим, но соблюдаем какую-то меру. Чувствует он себя замечательно, катается на велосипеде, делаем мы также прогулки, в общем, все, все это продолжается. Гость, гость, гвоздь программы у нас сегодня тунец, вот Лучше выбрать хорошую консерву, ну, в плане, что значит хорошую, чтобы это был тунец был кусочком, потому что есть еще тунец для салатов, именно, он там такой мелкий-мелкий, не рекомендую. У меня в собственном соку, если он будет в масле, масло сольете, ничего страшного. Два свежих огурца, ароматные, Свет, спасибо большое, прям настоящие наши у меня сладкий лук если у вас не сладкий и вы не любите вот этот сильный привкус лука вы можете его порезать залить кипятком слить потом еще раз залить немножко постоит слить залить холодной водой слить и добавить в салат все очень просто два помидора и салат у меня вот айсберг я использую, наверное, одну треть этого, этого кочана. Если у вас есть листья салата, листья салата, если у вас китайский салат, китайский салат, в общем, что-то, вот какие-то салатные листья. Два отварных в вкрутую яйца. И на, вот для салата этого вполне себе достаточно. Можете его потом заправить, там смешать две ложки растительного масла, горчицу, лимонный сок, в общем, там варьируйте. Я сегодня вам покажу соус. Он очень похож на майонез. Там два ингредиента. Это молоко, Основных два ингредиента молоко и растительное масло. И дальше вы там уже будете добавлять горчицу, приправы, специи, все, что вы хотите. Но сейчас, значит, что нужно сделать? Нужно открыть консерву. Все мы будем резать. Резать произвольно, кружочками, полосочками. Вот, ну, вот как вам захочется. Начнем с лука. Лук готов. Видите, открыли мы консервы не видите Видите кусочками должен быть целый кусок в общем ошиблись Но ничего страшного теперь режем огурчики салат на самом деле очень простой и очень вкусный вот для меня это сочетание продуктов овощи огурцы помидоры в тунец был на самом деле ну, необычно, честно говоря. Я как ну, не ел такой салат, не знаю, может быть, для кого-то это обычное дело. Но ну, вот мне Лена посоветовала, мы попробовали. Я два раза уже его делала мне он очень понравился. И вот предыдущее видео, там капуста. Да, это очень простое блюдо, но я тоже не знала, что так капусту можно приготовить. Я ее приготовила, увидела, приготовила, и мне очень понравилось. И это теперь мое блюдо. Окупочка готова. Запах стоит потрясающий. Теперь нарезаем помидоры. Ну, вы знаете, вот у меня кухня, вот абсолютно вот такая, вот, ну, у большинства такая кухня, вот простая-простая. У меня нет каких-то приспособлений специальных. Я там не говорю, что у меня прям какие-то блюда какие-то необыкновенные. Вот просто делюсь тем, что я приготовила, допустим, позвонила сестре, говорю, вот такое блюдо. Она говорит, да, интересно, как я бы приготовила. Поэтому, я думаю, если хоть один человек заинтересовался и хочет это приготовить, конечно же, я приготовлю. Понимаете? Теперь яйца. Яйца я мелко резать не буду. Тоже такими кусочками. Да, у нас есть совершенно новые, много новых подписчиков. И у нас, я для вас говорю, у нас есть плейлист. И в плейлисте очень много рецептов. Те, кто хочет сбросить вес... Просто какие-то домашние рецепты. Смотрите, есть один очень популярный рецепт. Это крем от трещин на пятках. Так, это у нас все готово. Теперь берем салат. Ну, его я вот возьму вот так. Разорву, так сказать. И просто пощипаю салат. Как вы знаете, если у вас нет э, ножа, Пластикового, если резать железным ножом металлическим, то салат окисляется и немного горчить начинает. Салат, видите, получается очень много. Это даже не на две порции, это, наверное, на 4 порции получится. Да, это не на один раз и не на одного человека. Так, ну теперь выкладываем консерв. В прошлый раз я это в лидле я купила. Ну, теперь буду просто знать, я купилась на вот что, кусочка. Ну, как, даже не посмотрели. Будем знать. Вкус будет немного другой. Вот, все-таки, когда тунец с большим куском одним, он, конечно, повкуснее. Так, готово. Теперь нужно слегка присолить, и я добавлю черный перец. А вы смотрите на свой вкус. Не забываем, что у нас тунец консерва соленая. Солим вот то, что овощи у нас там. Так, готово. Чуть-чуть перчика. И на этом этапе вы можете заправить там, вот сколько у вас там человек 3-4 человека, 2-3-4 столовые ложки растительного масла, оливкового масла, какое вы любите. А я вам сейчас покажу, как я делаю соус. Берем молоко. У меня молоко 3,2%. Можете взять 2,5-2%, полтора какой у вас есть. Я возьму 50 мл. 57, и в 2 раза больше растительного масла. Это значит. 57 плюс 114, я лучше сделаю вот так, и где-то 100 110 растительного масла. Соус это тоже не на один раз, хранится он примерно ну 3-4 дня, потом он начинает отслаиваться, то есть появляется жидкость. То есть 2-3 дня вполне себе в холодильнике он постоит. Теперь берем погружной блендер и на большой скорости начинаем взбивать. Видите, как взбился хорошо, прям сразу. Вот прям густой такой соус. Теперь сюда я добавлю примерно чайную ложку горчицы. И горчица у меня готовая, магазинная, своей, своя закончилась. Если кому надо, есть... Рецепт примерно даже две чайные ложки горчицы я положу. Не хочет горчица. Вот так. Теперь добавлю сюда лимон. Ну примерно чайную ложку выдавлю. Так. Добавлю соль. Ну я не знаю по вкусу добавляйте, как солите блюдо. Так. И можете добавить сюда еще какие-то специи. Я больше ничего добавлять не буду, потому что перец я добавила в салат, поэтому еще раз взобью и все теперь мы попробуем что у нас получилось М -м -м. вполне себе такой соус очень вкусный я добавлю в свой салат вот в это количество 2 столовые ложки это получится даже 3 наверное 3 столовые ложки это получится 2 ложки растительного масла будем мы есть наверное в вчетвером этот салат Поэтому считайте сами, какое количество масла вы используете. Соус на самом деле, прям, ну, правда, он очень такой. Прям вот такой. Если кто вот очень скучает по майонезу, я вам реком... не всегда, конечно, но вот иногда делайте. Ну и вот заключительный этап это добавить соус. Добавить, если вы хотите, просто растительное масло. Вот я добавляю три ложки и все тщательно перемешиваем. Я смешала сейчас я его выложу в тарелочку это вот такой полноценный знаете перекус если вы еще вот кто на диете если вы приготовите у меня есть в плейлисте бородинский хлеб он из овсяных отрубей готовится и вот с кусочком этого хлебушка просто великолепно можете добавить зелень я как-то вот не добавила сегодня потому что ее нет вот Такое блюдо я вам предлагаю, салат из тунца. Приготовьте, не пожалеете. На самом деле вкусно, сытно. Я всем желаю здоровья, худейте с удовольствием. Всем пока!